Привет, это Йога Бодрячком и я, Настя Бодрячкова. Сегодня мы сделаем с вами комплекс Сурья Намаскар. Это чуть ли не самый известный йога-комплекс во всем мире. Почему? Потому что он действительно очень эффективен. Название его переводится с санскрита как «Приветствие Солнцу». И логично, что лучше всего его делать утром, для того, чтобы пробудить все наше тело, для того, чтобы вытянуть как следует все мышцы и разогреть суставы. Итак, начинаем мы с вами в начале коврика, вот в этой позиции. Я сейчас к вам развернусь, чтобы показать. Эта позиция, она называется тадасана. Поза горы по-другому, то есть она очень устойчивая. Внимание на подошвы, стоп, пальчики ног расширяем так же, как пальчики рук в стороны сейчас, да, просто мне проще это показать вам на руках. Далее мы с вами, расширяя пальчики ног в стороны, качнемся чуть вперед а затем чуть назад, для того, чтобы почувствовать, как подошвы стоп чувствуют и переносят вперед-назад вес нашего тела. Ощутите это. Это на самом деле очень мощное движение, в которое включены сотни тысяч мышц. Вытягиваемся наверх. Копчик не уводим назад. Это не инстаграм. Мы его подкручиваем чуть-чуть вовнутрь, за счет этого убираем излишний прогиб в пояснице и вытягиваемся наверх. Спереди эта поза выглядит вот таким образом. Сильные ноги, сильные бедра, активные. Вытягиваемся наверх. И затем через стороны или через переднюю поверхность тела поднимаем руки наверх. Угу. Плечи к ушам не поднимаем, наоборот, разводим их в стороны. Итак, возвращаемся в начало коврика. Руки опустили, поза горы. Отталкиваемся через подошвы стоп от коврика. Вдох. С выдохом идем полностью вниз. Колени или прямые, или подсогнутые. По вашим возможностям. На вдохе взгляд вперед. Подсгибаем колени, руки ставим на коврик. Правой ножкой шагаем назад. Важно, чтобы колено передней ноги не нависало над стопой. Колено ровно над пяткой находится. Мягко разминаем в этом положении наши бедра, выдох, собака мордой вниз, мягко опускаем голову вниз, подкручиваем взгляд в область пупка, заднюю поверхность бедер, наворачиваем буквально наверх. Это сложная работа мышц, мозг со временем, я вам обещаю, поймет, о чем я говорю. Мягко отталкиваемся руками. Уходим поглубже. Взгляд между руками. Вдох. Верхняя чатуранга дандасана или планочка. Затем опускаем колени. Повторяю, это вариант для новичков. Мягко локти к себе. Уходим на грудную клетку, на подбородок. Восьмеричное приветствие. Вдох. Собака морды вверх. Выдох. Пальчики подскрутили и выходим собаку мордой вниз. На вдохе взгляд вперед, и теперь правой ногой шагаем вперед. Кто внимательный, помнит, что до этого правая нога у нас с вами шагала назад. Мягко разминаем бедра, опускаем бедра вниз, насколько получается. Задней ножкой отталкиваемся, присоединяем ее к передней нашей линии бедер. Мягко, с выдохом выпрямляем колени, опускаемся вниз. На вдохе поднимаемся наверх, ручки через стороны или через переднюю поверхность тела. Посмотрели наверх, за затылок. Мягко, с выдохом руки опустили перед грудью в намасты. Вытягиваемся наверх в Тадасуну. Повторяем то же самое еще раз. Второй круг. Вдох, руки наверх, взгляд в потолок, выдох, опускаемся вниз, к прямым или подсогнутым ногам, на вдохе взгляд вперед, коленочки подсогнули, левая нож, ножка у нас уходит назад, мягко расслабляем бедра, выдох, собака мордой вниз, подкручиваем взгляд в сторону пупка, отталкиваемся руками. Мягко на вдохе. Верхняя четуранга дандасана или планка. Не торопимся. Наши ладони находятся под плечевыми суставами. Далее опускаем с выдохом коленочки. Мягко локти на себя. <сосудительное> Грудная клеточка, подбородок касаются пола. Восьмеричное приветствие. На вдохе. Ой, <сосудительное> собака морды вверх. Выдох. Пальчики подскрутили. Собака мордой вниз. Привет, собака. Мягко взгляд вперед. И теперь шагаем вперед левой ногой. Тут очень просто запомнить, какой ногой мы сначала шагали вперед. А, точнее, назад. Той ногой потом мы шагаем вперед. То есть меняем ножки. Мягко задней правой ножкой подошли к передней. Ноги на ширине бедер. С выдохом опустились вниз. На вдохе. Поднимаемся наверх взгляд между руками, чуть ушли назад. Мягко руки в намаст. Ну что, повторим Сурина Маскар теперь чуть быстрее в темпе нашего дыхания. Тадасана. Внимание на стопы. Выравниваем положение тела, копчик подскрутили. На вдохе. Ушли наверх, чуть назад легкий прогиб, Выдох, опускаемся вниз. Вдох, правая ножка уходит назад, опускаем бедра вниз. Выдох, собака мордой вниз, отталкиваемся ладонями от коврика, взгляд в область пупка. Вдох, верхняя чатуранга дандасана. Выдох, коленочки опускаем, локти мягко на себя, грудная клетка, подбородок. Вдох, собака, морды вверх. Прости, собака. Выдох, собака, морды вниз. Вдох, взгляд вперед, шагаем вперед правой ногой. Опускаем левое бедро в пол. Задней ножкой оттолкнулись. Мягко опустились вниз. На вдохе наверх. Руки перед грудью в и восстанавливаем дыхание. Вдох, руки наверх. на Выдох, вниз. Левой ногой назад вдох. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, верхняя чатуранга дандасана. Выдох, колени вниз, грудная клетка подбородок. Вдох, собака мордой вверх выдох, собака мордой вниз, вдох, левая нога вперед, выдох, задней ножкой подходим, опускаемся вниз, вдох, мягко, ручки наверх, опустили перед грудью, намасте, еще один круг, восстанавливаем дыхание, ручки вниз, Вдох. Выдох. Вдох. Правая нога назад. Выдох. Собака морды вниз. Вдох. Четуранга Дандаса наверхне. Выдох. Колени в пол, локти на себя, грудную клетку, подбородок в пол. Вдох. Собака морды вверх. Выдох, собака мордой вниз, вдох, правой ногой шагаем вперед, бедра опустили, задней ножкой подходим к передней, выдох, вдох наверх, дышим. С очередным вдохом руки наверх выдох вдох левая нога назад выдох собака мордой вниз вдох верхнюю чатуранга дандасана, выдох колени в пол локти на себя грудная клетка подбородок в пол Вдох, собака морды вверх, выдох, собака морды вниз, мягко, вдох, левой ножкой вперед, опустили таз, с выдохом с задней ножкой подходим к передней, опустились вниз, вдох, наверх. Дышим. Руки опустили вниз от копчика до макушки, вытягиваемся наверх. Еще раз сделаем один круг. Еще два цикла дыхания, вдох-выдох и начнем. Замедляем вдохи и выдохи естественным образом. Глаза прикрыты, на вдохе руки вперед, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. выдох вдох-выдох вдох-выдох вдох-выдох руки груди Дышим, вдох, на выдохе руки вниз, на вдохе наверх, выдох, вдох, левая нога назад, выдох, собака мордой вниз. Вдох, выдох. Оставайтесь с прикрытыми глазами, сейчас руки перед грудью. Мы с вами сделали минимальное количество кругов маскар Напомню, круг – это комплекс на правую половину тела, на правую ногу и на левую, соответственно. Вы можете увеличивать количество кругов, которые будете выполнять ежедневно, от трех и так далее, да? то есть 10-15, хуже от этого не будет, смотрите по вашим внутренним ощущениям, оптимально делать 11 кругов, тогда ваше тело будет максимально полно проработано. И далее вы уже сможете знакомить больше с йогой, добавлять туда еще больше асан и интересных вариаций. Также дальше в записях вы сможете найти запись Сурина Маскар с кирпичиками. Это для тех, кто занимается совсем недавно и кому сложно опускаться к прямым ногам. И более усложненная версия с нижней Чатуранга Дандасаной. Благодарю вас. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, нажимайте колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал Йога Бодрячком.